всем привет, с вами ликс и сегодня я покажу как взять почту с аккаунта тонкелайн вот угу. изменить если вы не помните который почте привязали аккаунт то нажимаем купить если вы не помните, которые почты привязали. И вот первая и последняя буква почты. С и т. Вот моя почта. С т. Мы видим. Вот видим пришло письмо. Нажимаем. Здесь пишем новый пароль и такой же, как и был. А здесь мы видим окончание, например, mail.ru Нужно добавить последнюю букву. Например, mail.рф тоже. Mail.com. Добавляйте последнюю букву такую же. Если не верите, попробуйте на мульте или что то такое. Так. Вот этот аккаунт. <coughs> И вот, почта снята. Всем спасибо за просмотр. Кому помог, ставьте лайк. Пока.